Сколько же он плакал, чтобы мы смеялись. Прошу любить и жаловать Айзек, а точнее The Binding of Isaac Repentance. С этого видоса начнется серия видео, в котором я буду постигать все тонкости, плача слезами, кровью и другими органическими жидкостями. И параллельно пытаться пройти игру на все сто процентов, чтобы получить заветное достижение Dead God. Скажу сразу, я не новичок. Первая версия игры, которая вышла в далеком 2011 году на движке EDA Flash, лежит в моей библиотеке стима еще с 2013 года. Тогда я прошел игру на все 100% вместе с дополнением Wrath of the Lamb. Эх, были же времена. Новую версию игры The Binding Fies of Isaac Rebirth я купил в 2014 году, чуть поиграл и забросил. Потом в 2018 году купил дополнение автоберс и автоберс плюс и точно так же успешно их забросил. Я регулярно возвращался в игру на недельку, буквально там раз в год, но никогда не ставил цели перед собой добить ее до конца, потому что контента тут ну минимум на 500 часов непрерывного геймплея. И вот, наступил 2023 год, я начинаю стримить, и мне ничего лучше в голову не пришло, чем купить последнее глобальное дополнение, Repentance, и пройти его на стримах на все 100%. На секундочку, в этом дополнении добавили 5000 новых комнат, 8 новых локаций, кучу новых врагов и боссов, а также для каждого персонажа сделали альтернативную версию, которую нужно сначала открыть, а потом точно так же убить всех финальных боссов в игре. В общем, игру растянули еще примерно в два раза. Это будет очень долго, мучительно, но очень интересно, поэтому заваривайте чай, присаживайтесь поудобней, сейчас вы увидите мои первые 15 забегов за Binding of на пути к мертвому богу. С вами Механикс и мы начинаем. Кстати, не забудьте подписаться на Twitch и мой телеграм канал, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Первый забег я решил сделать разминочным. Я не знал, за кого играть и выбрал случайного перса. Конечно же, им оказался Айзек. Первый этаж встретил меня проклятием лабиринта. Это значит, что на этаже будет две сокровищницы и два босса. В первой же комнате меня встретил мини-босс Гордыня. С ней я расправился быстро и получил ключ и монетку. В следующей комнате было несколько мини-монстров и куча говна. С говном мы будем встречаться часто. Зачистил комнату и получил бомбу. Далее размотал кусок мяса и получил половинку красного сердца, которое мне некуда было брать, потому что что я урон еще не получал. А я хорош. Нашел сокровища, в которой был шприц адреналина. Он дает урон за каждое потраченное сердечко. В одной из комнат нашел карту, огруженную шипами и кострами. Потушил костры филигранно выхватил карту силы без получения урона. В следующей комнате попытался одной бомбой раскрыть сразу два закутка с монетами. Но, увы, получилось открыть только один. Из обычного сундука выбил ключ и бомбу. Расправился с мухами, взорвал синий камень, из которого выпало два синих сердца, а из какашки пять монет. Получил первый урон от мух неприятно. Но игра откупилась монеткой. Очередной урон от горящих челиков. В одной Одной из комнат выбил пилюлю бэт трип и потерял сердце во второй сокровищницы был слив унитаза пилюля которая сделала меня меньше слив и конечно же зареролил и получил с который может дать мне сердце если я буду при смерти первым боссом стал герцог мух битва была долгой но в награду я получил шуруп вторым боссом стали булькащи которых я очень не люблю поэтому сразу получил урон в итоге я потерял полтора красных сердца но получил в награду куклу которая восстановила мне всех хп решил вернуться чтобы открыть секретную комнату заодно вывел брелок который дает монеты когда я получаю урон секретки была пилюля на скорострельность Следующий этаж был затопленными пещерами с проклятием слепоты. Выбил бомбу, пошел на арену, получил пол синего сердца и ключ. Выбил монетку из говна, размотал мух и забрал ключ с монеткой. В магазине был неизвестный предмет, совсем забыл про проклятие слепоты. Получил урон от личинок и выбил ключ. Решил посмотреть лист достижения и понял, что за языка я не прошел Хаша и Мега Сатану. Для Хаша я должен убить мамино сердце за 30 минут, а для Мега Сатаны нужно собрать ключ из двух половинок. Но для этого мне должно очень повезти, чтобы заспавнилось две комнаты Ангела. Тем временем на таймере уже 12 минут, а я на третьем этаже. Решаю ускориться. Встретил большого брога, он оказался довольно жирным. Я получил урон, но брелок дал мне 5 монет. Затем получаю еще 2 урона, потом еще целое сердце. Но мой урон растет, наконец-то я его доковырял. Получил порванную фотографию, однако я еще не нашел сокровищницу. Зашел в магазин и купил неизвестный предмет, им оказалось пополнение. Ну, могло быть и лучше. Наконец, в самой последней комнате нахожу сокровищницу и получаю дистанционный детонатор. Конечно же, я его зареролил и получил фруктовый пирог, который я сначала недооценил. Факк! Ну ничего, скоро я пойму всю его мощь. Время 16 минут, а я только на вторых пещерах. Шансы на хаша уменьшаются на глазах. Взрываю проход в спальню, затем взрываю ковер. Под ним есть спуск в подвал. Увы, в нем оказывается полное говно. Решаю зареролить позже. Кормлю попрошайку, но кроме ключа я ничего не получил. Убил какие-то какахи с арахисом. А с какашек побольше выбил монеток. Получил кучу урона от прыгающих рубашек. Нахожу игровую комнату. Нам сюда. А что там? Игровая комната. В Xbox будем играть. Ты ебучая, вы во что играете, сука? Автомат меня немного изнасиловал, но дал денег. Опять покормил попрошайку. Он дал бомбу. Вот если ты мне ничего нормального не дашь, я тебя этой же бомбой взорву сейчас. В итоге он дал мне немного ништяков, но предмета так и нет. Ладно, путь живет. Зареролил какашку в подвале и выбил Гиша, который будет стрелять липкой жижей и тормозить врагов. Сокровищницы выбил счастливую ногу. От провозика мух получил урон. Как же я ненавижу этих новых мух. Вытащил сердце из камней. Вернулся к старому другу и на последней монете он дал мне гнилое мясо. Эх, не зря оставил живых. Блин, надо было, наверное, пойти бабки. Вот сначала сердца залить в автомат по сдаче крови. А потом прийти эту штуку забрать, она бы меня, наверное, отхилила на максимум. Я подшел бы, там еще сдал кровь. Ну, как говорится, мудрая мысля приходит опосля. Решаю пожертвовать ХП демоническому попрошайке. Получил кучу денег и договор с преисподней. Решил еще немного полудоманить в автоматы. Ничего особо полезного не выбил, а на таймере уже 23 минуты. Совсем забыл про Хаша. Нашел секретную комнату с монетами. Пошел опять лудоманить и, как обычно, ничего интересного. Выбил руну Ера, которая делает дубли подбираемых предметов. Выбил пилюлю на удачу. В магазине встретил алчность, конечно же получил урон. Выбил кучу монет и два ключа. Решил заюзать Еру. Заметил, что я случайно пропустил пилюлю на удачу. Пошел опять лудоманить, но в этот раз автомат не выдержал, но я быстро нашел ему замену. Увы, это тоже приказал долго жить. Взорвал автомат для сдачи крови и наконец-то пошел к боссу. Почувствовал всю мощь рандомных слез. Быстро убил босса и выбил мамин жемчуг. На следующем этаже нашел библиотеку, потрогал Библию и книгу Белиала, заролил их и потрогал еще две книжки, чтобы получить двойной выстрел. Задонатил ключи по прошайке, получил золотой сундук, с золотой бомбой, который дает бесконечные бомбы на этаж. Зашел в шипастую комнату и один из сундуков телепортировал меня в комнату Дьявола. В ней можно было покупать предметы за сердца. Увы, ничего полезного там не было. Сокровищница выбил жопку. У uh, это была активка и пришлось ее зареролить. А вот этот предмет наносит массовый урон при входе в новую комнату. В магазине встретил супер-алчность. Нашел супер-секретную комнату с кучей батареек. Выбил пилюлю на дальней стрельбы и пошел на босса. Под конец подумал, что я уже убил босса, но это была ловушка. С босса выбил мамину помаду. Ее я зареролил на шприц с случайными характеристиками. Это было неплохо, но я решил обмануть судьбу и сбегал еще с батарейками в супер-секретку. Зареролил шприц на ремень. Повзрывался черепа. У меня же бесконечные бомбы как никак. Выбил карту с говном. Насобирал еще денег для автомата. Нашел на арену и нашел медальку. Залил остатки денег в автомат и выбил счастливый пени. Автомат выбесил меня и я взорвал его. Так как батарейки я не нашел, пришлось забрать ремень в комнате босса. На следующем этаже меня ждало проклятие путаницы. Мастерски получил урон в ловушке, потом получил урон от костяной руки. В сокровищнице нашел песочные часы и зареролил ее на таблетку забудь меня, которая перезагружает весь этаж. Решил реролить дальше. Попробовал взорвать фиолетовые костры и быстро поплатился. На арене с боссом нашел сок Иисуса. Идти сюда с одним сердцем было очень опасно, но мне повезло. В магазине купил две активки, чтобы потом Реролить. Купил ловец снов и артефакт для выбора предметов. Открыл членскую карту и испытания. Зареролил купленные активки. Сделал медбой с помощью картофеля чистки и забрал пакет на голову. Из пакета выпал заряженный ключ и я еще раз реролил картофелечистку. но мне не повезло. И тут я вспомнил, что не реролил таблетку в сокровищницы, а до 6 уже никак не перезарядить. Ну ладно, пошел к маме. Разобрался достаточно быстро, забрал негатив и отправился в утробу. На арене выбил сердечек и черную руну. Из красного сундука выбил жемчужину, которую я зареролил и получил вырванный глаз. В одной из комнат выпала карта, которая застряла в пропасти. Могу ли я тебя бомбой вытолкнуть обратно? Задонатил кровь в автомате, но мне выпала капельница. Ее я реролил на фасоль. Вспомнил про черную руну, но забыл, как она действует и случайно поглотил d6. Тиханул и пошел на босса. Раздутый откис очень быстро. Он дал мне степлер с вешалкой на выбор. Я выбрал степлер на урон. В комнате дьявола был бэкстеп и спиритическая доска. Зря я не взял вторую. В одной из комнат выбил руны беркана и перт, которая может реролить. И есть шанс избавиться от фасоли. Нашел аркаду и отправился опять лудоманить. Выбил говно на голову и зареролил его на малютку Герди. Оно живое прошел без урона. Так как я взял негатив и отправился в преисподнюю. Урон уже просто бешеный. Перед боссом выбил вирус. Сатана моментально отправился на покой. И я попал в темную комнату. Чат сказал взять мамин нож, но я сильно пожалел, так как разучился с ним играть. Нашел континум. из-за ножа начал ловить кучу урона: выбил загадочное яйцо, злой глаз и скидку. Ну наконец-то, давно пора уже. Нашел малыш нарыв и скорпиона, затем длинногую сестренку. Мм, она любит меня. Затем нашел тормозного Боба и Пятернюк. Каганцу я пришел с двумя сердцами. Нож чуть все не заруинил, но я справился. Особо ничего полезного не открыл, но победа с первого раза это уже достижение. Второй забег. В чате мне подсказали, что для открытия новых альтернативных этажей мне нужно убить хаша три раза. Мне как раз не хватало его на Азике, поэтому в второй забег я снова взял его. Из синего камня выбил синее сердце и бомбу. Отвлекся на чат и получил урон от паука. А потом еще и взорвался. Сокровищница нашел гемолакрию, из-за которой слезы летят навесом и разлетаются в разные стороны. Решил попытать судьбу и аккуратно пройти через шипы за таблеткой. Получил урон, но таблетка оказалась хпапом. О, повезло, повезло. На обратном пути опять получил урон. Отлично. Босс отъехал в Гималакри моментально. В награду получил ячмень. В секретке отхилился и залутал монет. На втором этаже нашел счастливый пенни. Заболтался с чатиком и получил кучу урона от мух. В магазине нашел плавильню и рерольнул на подарок. Оставил на попозже. В сокровищнице нашел контактную линзу, которая станет врагов, увеличивая дальность. Взял подарок, и использовал его в сокровищнице. Получил слезы, которые простреливают врагов насквозь. Предметы были неплохими, но почему-то решил рерольнуть. И получил тройной выстрел и отстойную активку. Ну давай. Разъеб, мужики, разъеб! Это все, это победное будет. У нас слишком много урона, чтобы просрать эту игру. Но это мы еще посмотрим. Купил батарейку в магазине и реролил активку. Получил голову тайме. Неплохо, но до 6 лучше. Осознал, что когда я общаюсь с чатом, не ставлю игру на паузу. А таймер все идет. Так я не успею на хаша. Ускоряемся. Босс отъехал быстро и дал урон. На следующем этаже пауки открыли мне секретку. Зачистка проходит максимально быстро и без потерь. Босс разлетелся на куски и дал мне хп. Понял, что не нашел сокровищницу и решил быстро вернуться. Нашел вторженца. Не понял, что он делает, но времени на размышление не было. На следующем этаже лутаю монеты и пару сундуков. Сокровищница нашел имбовую новую муху, которая ловит все вражеские выстрелы. Ох, она еще себя покажет на хаше. Получил урон от босса и мне тревало голову. Получил кусок мыла. В следующий этаж встретил меня проклятием тьмы. Сокровищница нашел священную воду, которая разбивается при контакте с другом и дамажит. В магазине купил синее сердце. Босс не заставил себя долго ждать и быстро отъехал. В подарок дал хп ап. Вторые глубины встретили проклятием путаницы. Нашел зеркало в сокровищнице и хотел его рольнуть, но чат остановил, так как зеркало неплохо бафнули в дополнение, и теперь оно дает урон. Мамина нога сгинула довольно быстро, я взял. Негатив, так как он дает дамаг. В утробе было проклятие потерянного. Неприятно. Довольно долго искал босса, но закончил с ним быстро. Открылась ангельская комната. Решил потратить чуть время и убил ангела. Но перед этим реролил три тринки на мамин джемчук. У ангела забрал мантию монашки, половину ключа и два синих сердца с костров. На поиск убийства маминого сердца осталось всего 4 минуты. За 2 минуты дошел до босса, убил за 20 секунд и открыл хаша. Но ну все, можно выдохнуть и притормозить. В сокровищнице нахожу голову крикета на урон, во второй паразита, а в сундуках нахожу соску на скорострельность. С в магазине не повезло. Взял Сердце и запавнил попрошайку, который взамен на монету дал хп ап. Во время битвы с хашем на экране стала происходить какая-то жесть. После победы я открыл пукающего малыша и секретный проход, который и дает доступ в альтернативные этажи. Увы, второго ангела мы не нашли, поэтому решил быстро пробежаться до Агненса. Пришел к сатане, а он даже ничего не понял. Выбил из сундука убого. Агнец закончился за 13 секунд. После этого забега и начинаются проблемы. Открылись новые этажи с новыми врагами, боссами и механиками, которые я никогда в жизни не видел. Тупника будет много. Третий забег. В этот раз чат предложил поиграть за Каина. Кто такой, чтобы перейти? На первом этаже убил гордыни и золотал ключ. Сокровищница нашел простуду для ядовитого урона и пошел бить паучиху. Словил кучу урона и чуть не двинул коньки. Но я все-таки обманул саму смерть и залутал мамину помаду. Прыгнул в водосток. Тут-то и начались проблемы. Захожу в одну из комнат, а из мусорного ведра вылез какой-то бомж и чуть не прибил меня этим ведром. Я, конечно, увернулся, но после зачистки комнаты появилась самонаводящаяся бомба и загнала меня в угол. Захожу в следующую комнату и замечаю, что отражение в воде двигаются в мою сторону. Начинаю паниковать и совсем не замечаю, что желтые мухи, водящие вокруг меня хоровот, начали обстрел. Я погиб. Но ничего, когда-нибудь я привыкну. Четвертый забег. Появился в горячем подвале. В сокровищнице нашел палец, наносящий урон по врагам, которые находятся у него на пути. Убил зависть и залутал бомбу. Еще немного погулял и отправился устранять голод. Чуть не погиб, но я справился и залутал шар с пластырей. В водостоках нашел сокровищницу и узнал, что на альт этажах всегда по два предмета, один из которых неизвестный. Взял рандомный и получил генератор душ, который дает ей сердца. Снова встретил кидающихся бомжей. Встретил первого альт-босса. Это была улучшенная версия герцога Мух. Чуть не откис и залутал шар восьмерку. На следующем этаже в Сорокница снова залутал рандомный предмет. Это была трехдолларовая банкнота. Чат подсказал, что на этом уровне нужно найти белый костер и убиться об него. Тогда я стал потерянным. Далее нужно зайти в зеркало, чтобы уровень отразился, и в сокровищнице появилась часть ножа, которая пригодится по сюжету, чтобы дойти до нового босса. Но тут выяснилось, что для лоста у меня не открыта мантия, которая защищает от получения одного урона за комнату. То есть от любого урона мой персонаж погибнет сразу. По пути нашел золотой ключ и решил открыть Дайс комнату. Но тут игра меня наказалась за жадность, и я погиб. Пятый забег. В сокровищнице залутал малыша в кубе. В секретке нашел шар восьмерку. Еще в одном сундуке нашел куклу. А мне везет. Убил голод, забрал шар из пластырей и прыгнул в канализацию. В забрал умную муху, встретил новых врагов и отхватил кучу урона. В следующей комнате повезло хорошо полутаться. Встретился с новым боссом и чуть не потерял белое сердце. Золотал плеть на урон и отправился на следующий этаж. Сокровищница взял жажду крови, которая при получении урона повышает мой дамаг. Убился белый огонь пошел в зеркало. По пути залутал сундук, который не мог забрать без полета. Забрал нож сокровищницы и решил убить босса на лосте, чтобы дополнительный артефакт. Как неудивительно, но это сработало. И я забрал кофейную пилюлю и защитную муху. Вернулся в настоящий мир. Нашел секретку и заюзал пилюлю на удачу. Через секретку зашел на арену с боссом и забрал мыло. Почему-то принял обычный камень за камень с крестом и случайно открыл суперсекретку. В ней оказался красный сундук, который телепортировал меня в комнату дьявола. Но ничего интересного там не оказалось. Снова убил мин, мин и залутал крутой стеклянный глаз. На следующем этаже нашел аркаду и принялся лудоманить. При следующем заходе в аркаду случайно подобрал белое сердце, поэтому пришлось отказаться от сдачи крови. И, конечно же, я сразу слил это сердце. Каменного сундука выбил карту Джокера и телепортировался в комнату ангела, где была еще половинка белого сердца. Эх, если бы я не слил предыдущее, уже мог бы собрать целое. Забрал непорочное сердце и решил убить ангела. Собрал целый ангельский ключ. Сокровищница нашел говно в прямом смысле этого слова. В магазине нашел какую-то бомбу милфу, но денег не хватило. Секретки залутал пилюли на дальность и зрелость. Случайно ударился о шипастый сундук и нашел 10 монет. Быстро расправился с новым боссом, залутал хавчик и открыл проход на следующий alt-этаж Сразу же нашел вагонетку, с помощью которой можно найти вторую часть ножа. Чтобы ей воспользоваться, нужно Кнопки, которые разбросаны по этажу. Встретился с гневом, залутал синяками и активку на бомбы. Сделал игру светлее, чтобы чатику было лучше видно в темноте. В магазине купил предмет на больший выбор артефактов. Случайно залутал белое сердце сундука, потом нашел попрошайку на сердца. Взял мешочек с бомбами сокровищницы и отправился к вагонетке. Тут-то начался хоррор. У меня отобрали все предметы, и я долго ходил по заброшенным шахтам, пока не нашел вторую половинку ножа. И тут вылез босс, которого я поначалу попытался убить, и в итоге потерял достаточно хп. Тут чат мне сказал, что нужно бежать. Мне давали халявные бомбы, с помощью которых я должен был открывать свои Путь назад и заодно уворачиваться от босса. В итоге от паники я сдох от шипов. Ну что ж, будем знать. Шестой забег. сокровищница сокровищницей залутал Божью плоть, за которой я наносил маленький урон на расстоянии. Чат предложил мне рестарт, но я сказал, что это для слабых, и мы продолжили. Запомните эти слова: Нашел напильник, который позволяет не получать урон от шипов. Решил, что мне это пригодится во время того хоррора. У босса забрал хп ап. После сочистки одной из альт комнат на меня напали какие-то дед инсайды. В нашел сундучок, залутал халявную кусачку, нашел библиотеку. В магазине купил чемпионский поезд заюзался я Библию на боссе, и к моему удивлению, артефакт стал платным. Ну что ж, спасибо за ребаланс. В на следующем этаже нахожу полифем. Чуть не погибаю на боссе и забираю хэп-ап. Лостом лутаю нож и иду в шахты. Купился предметы в магазине с помощью маминой кредитки. Сундук из комнаты телепортировал меня в комнату сразу с двумя ангелами. Убиваю обоих, остаю с половиной сердца. Сокровищниц нашел змеиный поцелуй. Впервые встретился с Гидеоном. В колючке на следующем этаже беру черную свечу. Убил нового босса, затем еще одного ангела. Залутал крест и кофеиновую пилюлю. Забираю нож в комнате с хоррором. Очень хорошо уворачиваюсь, но буквально у выхода я сливаюсь. Ладно. Седьмой забег. На следующем стриме решаю открыть мантию для лоста, чтобы не переживать за сегмент с первой частью ножа. Беру Айзек и отправляюсь фармить, Сливаюсь на первом же этаже. Похоже, я отвык от этого режима. Восьмой забег. Сокровищницы булавку реролю на ячмень. Снова слился на первом этаже. Девятый забег. Беру хп и тринкет. Зачистил первые волны, купил ключ и забрал гемолакрию в сокровищнице. У меня хорошее предчувствие. Убил боссов, купил собачий клык и сердце. Убил еще боссов и отправился на следующий этаж. Беру хпап. Печеньку меняю на молоко взять. Прошел первые волны, купил разорванное фото и пошел убивать боссов. Зареролил магазин, купил шуруп. Чуть не умер на последнем боссе и пошел в комнату ангела. Нашел какой-то листик на скорострельность. На следующем этаже купил мамин жемчуг. Прошел волны, купил большую батарейку. Питаюсь реролинг магазин бомбой и выбиваю голову жадности. Ну все, это победа. Купил предмет на скорострельность и пошел на боссов. В комнате ангела беру кубок для полета. В шипастой комнате беру черную свечу и отправляюсь на next-этаж. Взял шприц с рандомными характеристиками. Купил медбоя. Взял шарик с какой-то жижей, шприц на домак соску, крест. В комнате ангела кровавый харчок и монету тринкет на next этаже беру литл хорн зубочистки чуть не отъехал при зачистке волн покупаю сердце и мыло в ангельской комнате поглощаю свечу черной руной купил тропикомит и отправился на предпоследний этаж купил рейдж на кольцо лучших друзей навеки и отправился к жадности я был полностью готов но потерял бдительность и совсем не следил за хп прыгал прям под ноги боссу чтобы собрать побольше монет для автомата но когда я его убил то вспомнил что у него есть еще одна фаза как вы понимаете я слил легчайший забег после этого я словил дичайший и стал сливать забег за забегом вот так и прошли мои первые 15 забегов в дополнении The Binding of Isaac Repentance. А вот как я прервал этот луст стрик смотрите в следующем выпуске. Не забудьте поставить лайк под видео и напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по поводу этой рубрики. Стоит ли делать такие нарезки с подробным разбором произошедшего? Или стоит рассказывать только про самые важные моменты в забеге и вставлять под 50 забегов? А может вы вообще хотите видеть полные записи каток прямо со стрима? В общем, напишите, что думаете в комментарии. Также подписывайтесь на мой Twitch и телеграм, чтобы не пропускать новые видео и трансляции. А на этом будем прощаться. С вами был Михаил.